18 мая, пол второго, температура в теплице плюс 34, да, вроде бы жарко, вроде бы больше чем нужно, но в тени сейчас плюс 30, там все открыто, тут если кто пользовался притеняющей сеткой, напишите мне, но Э, вот этот синий китайский полох, мне кажется, лучше э, э, сохранять температуру. Если бы притеняющая сетка, она ну, не знаю, она была бы вот такая же белая, и тут было бы намного жарче, по-моему, чем от этого. Вот растение что нужен? Синий цвет и красный. Вот и вам синий цвет. Синий китайский полох. Красного нету. Да и зачем он? И как его стелить? Полосами что ли? Один синий, другой красный. Ну можно и так. Но красного нет. Поэтому синий. Синий полезен для растений. Жарко? Да, жарко. Я не знаю, как в теплице садить огурцы. Вот. Ну плюс 30 в тени. Я не знаю, как вообще. Вот по агротехнике это плюс 30 это предел. После этого вся пульса... Слипается и перестает опыляться. Вот. Ну а как в теплице? В теплице никак. А как на улице? На улице вот так градусник положено, на градусов 50. Сейчас, кстати, пойду и посмотрю, сколько это. Это я на огороде. Видите, градусик лежит. Я почти был прав. Температура, все вот так вот лежит. Плюс 43. Ой, плюс 47. Нормально, да? 47 градусов. Температура земли плюс 25. Что будет расти? Плюс 25. Однако, да. Вот, и так не только в этом месте, по всему огороду. И что? Ну, это Астра. Я не думаю, что она хорошо себя чувствует. Так же, как и это. Вот это пион, ну, он. Это что? Сейчас хреново болеет, да? Тяжело ему. Зато скоро вечер, потом ночь, потом утро, роса, он как бы отходит. А сейчас ему хреново. Ну, может, притянет надо? Так, скорее всего, и нужно притянет. И вот мои ландыши тоже хреново накрыть. Ну, может и накрыть. Надо, чтобы был воздух там и продувание. Но пока некогда. Итак, вечер, 18 мая. Что я делаю? Вот до обеда вот я садил ландыш. Ну, то есть была куча, привез их с леса, рассаживал. Ну, вообще ничего. Вообще ничего ландыши. Ну, так, более-менее так вот, ну, вид. Нормально, не уяли. Лилия. ну Тоже более-менее, только я как бы не знаю. Немножко уял. А вот пионов я взял много. И я уже озвучил эту мысль. Вот эти давно полежали. То есть я пришел к мнению, что нужно только привел сразу садить. Во-вторых, большие не надо брать. У которых бутончики тоже не надо брать. А почему? Вот смотрите, садят цветы. И бутон, если появляется слишком рано, его убирают. Для чего? А для того, чтобы наращивать корневую массу, а не как бутон. Зачем бутон наращивать, когда корней нет? Он просто погибнуть может. Он не вытянет этот бутон. Также и тут. Корни обрублены. Ну а как их вытянешь с корнями? Никак. Корни обрублены и бутон. И... Поэтому нужно брать без бутонов. И как можно меньше. Вот положительный пример. Я могу показать. Ну вот. Вот такой вот. Смотрите, как он выглядит хорошо. Прекрасно. Вот. А тут вот. Подвевший. Правильно? Вот подвевший. Вот эти бутончики. Это почему бутончики? Я сомневался, это пион не пиона. Когда бутоны, ну значит пион. По запарке взял вот это. А потом думаю, елки-палки, а лист другой. У пиона не такой лист. И тоже что-то такое. Ну, я не знаю, это, наверное, я на грядку посажу. Потому что я не знаю, что это за цветок такой. Когда рассветит, уже будет видно. Mm. А вот с такими большими проблематично. И еще проблему хочу озвучить. Что? Вот выкопать-то выкопал. Можно сразу на огород посадить. Там на грядку или в саду. Но... Тут большой вопрос, будет свести в этом году или нет, потому что стресс сильнейший, корни обрублены. Это не так просто достать. Там довольно мощная корневая система. У меня такая лопатка была, я извиняюсь. корни удалитель. Я со всего размаху просто в землю силой втыкал, чтобы только перерубить эти корни. Ну а что ж, какое цветение? По-моему, у меня было, что и цветения не будет. Вот смотрите, какой бутончик. Он или белый, или бело-розовый. Кстати, кому нужны корни, пожалуйста. Я еще могу привести. Какие проблемы? Был бы спрос. Дело в том, что на ютубе никому ничего интересно. Мало подписок. Вот. Ну, дело ваше. Дело ваше. Кому интересно, спрашивайте. Все, мне жалко ответить. Вот смотрите, вот я сажу. И вообще, столько вознесений с ними. Я думаю, что вот такой вот. вот, вот в таком состоянии, вот таком вот, его надо продавать за 300 рублей. Понимаете? Если не больше. Вообще пионы очень дорогие в магазине. Ну это как с природы, вроде бы бесплатно взял. Ну вот еще более-менее лист. А вот этот вот большая вероятность, что он вообще не выживет. Пакеты самодельные. Ну, если никому же не интересно, никто не спрашивает, как это делать. Никому кому интересно, берете двухлитровую, двухлитровый тетра-пакет вина. Вино, естественно, выпиваете. И потом на основе вот этой коробки, вон, в коробке нужно брать, вот, на основе этой коробки и заворачиваете полиэтилен по размеру. Скотчем заклеиваете. Вот у вас хороший горшок, бесплатный. Мне, кстати полиэтилен ну, полиэтилен там не знаю сколько он стоит это может и рубля не стоит вот это вот там копеек 30 наверное, стоит все земля э, песок перегной и земля хорошая я уже не знаю откуда она у меня вот сюда внизу дырочки ножницами пробиваю вот для стока воды не снизу а именно с боков потому что низ когда вы ставите он прижмется к земле и не будет вода выходить именно вот здесь это вот нужно по всей окружности пробивать и все это для продажи да возможно у кого-то спрос будет ну опять же ошибка вот много труда а впустую я, я не знаю я конечно буду их садить но ну, представляете, вот этот вот сантиметров 50 да сейчас вытащу вот да еще и состояние то хорошее даже лучше чему этого. Состояние-то хорошее. Да еще и с бутоном. Ну дай бог, дай бог. Но я, конечно, его посажу. Будут ли брать? Людям нужно, опять же, под нос, под самый нос. Они вот дом, рынок, рынок, дом. И больше никуда. Ни влево, ни вправо ногой. Как зомби какие-то, блядь. Выставлю, я в то в лето выставлял перед магазинами, не знаю, вот так вот целая вообще там, не знаю, галерея этих цветов, едут на машине все, он зомби, он из пункта А в пункт Б, все, программа заложена и пошел, и пошел некоторые поворачивают голову, а в основном 90% даже голову не повернет что у меня цветы перед домом стоят ну поэтому я против всех это только одна причина, там можно тысячи причин называть, почему я против всех почему этот ник взял, это не просто так, там тысячи примеров и не только с торговлей, во всем вот. Вот такие дела. Ну все. Я побежал работать. По пионам хочу сделать маленькое дополнение. Вот с правой стороны вот такой вявший, да? А такой не возьмут. А вот бодренький, хотя и больше. И даже вот цветочек какой наливается бутон. Почему? По качану вот смотрите вот видите тут корней нету я прямо со стеблем их по незнанию и обрубал лишь бы вытащить вот это и что-то там типа корешков осталось да это неправильно почему ну вот рядом слева стоит в хорошем состоянии и почему а потому что у него корень вот корень и он вот так вот это 20 сантиметров и так вот еще второй корень 20 сантиметров то есть э, я делаю выводы как нужно пиона это выкапывать вот он растет вот земля не не рядом бить а Вот так вот отмеряете и вот так вот по кругу все эти корешки м -м, обрубываете да тяжело да долго но вот если он примется и расцветет и Потому что не расцветущие, меня никто и не возьмет. А вот если расцветет, вот это вот, можно, скажем, ну, за 300 рублей. Может за 400, может за 500. Смотря какой цветок будет он красивый. Дело в том, что на срезке он стоит один день. А вот так вот будет стоять. Э, вот, кстати, я же не в пластиковые горшки, а именно вот целлофановые. То есть просто скотч убрал, развернул вместе с комом земли, опа, в ямку, туда можно немножко залы, немножко там каких-нибудь гранулированных, долгоиграющих удобрений, да что хотите. Что хочешь, может дренажа туда наниз. Вот. Ну, золы, да, для цветения. Ну, еще это агрекол или чем поливать. Вот корень. Из-за корня, вот этого сила-то в нем и сохранилась. Все хорошо. А тут вот, перерубил, вот он увял Я сначала думал, что вянут, может, такой именно цветок нежный, все, оказалось нет. И вот я испоганил столько цветов, честно, слово говоря. Ну, вот эти еще более-менее ничего. Ну, видать, повезло. А вот до этого я... Вот они. Ну, они превратились в говно, честно говоря. Ну, просто напрасный труд, это первое. Но в основном жалко мне цветы, по незнанию. Привез, положил на землю. Земля холодная. Пролил водой. Укрыл, чтоб не не испарялось. Но блин. Я же рядом с корнем их. О, ну это вообще. Рядом с корнем. Где корни? Прямо обрубовал вот так вот. Вместе с рядом со стеблем и обрубовал. Вот корней нету. Но это уже все. Это уже. о даже. Даже сухой, как бумага. Можно сразу выкидывать. Вот так вот. А, кстати, а что выкидывать? Не-не-не-не-не. Корень-то корешок. Я сейчас его отмою, посмотрю, в каком состоянии корни. Если хорошие, ну, пусть в землю. На следующий год вылезет. Ну, сам по себе. Я вот еще раз хочу озвучить мысль. Ну, это тоже уже, может. Я не знаю, будет ли цвести в этом году. Понимаете? Да, ну, может быть, филькин труд. Может быть, только он придет в себя на следующий год, а в этом не будет свести. А до следующего года, извиняюсь, мне нужно дожить. Потому что осталось 8000 еще чуть меньше года. Тянуть надо как-то. Думал с 1 мая выйти на рынок, чем-то торгануть. С огурцами я пролетел, все они погибли. Это буду делать второй заход и уже будут они меня на осень. Осень. Когда уже людей ничего не будет. А у меня еще будет под пленкой, наверное. Как вот весной под пленку загоняют огурцы. И чтобы были первые ранее, так я буду осенью под пленку загонять. Хотя кто его знает. По-моему, весной лучше людей едят огурцы. Осенью, может быть, осенью будет есть. Нажрутся за лето огурцов. И все, и не надо им огурцы ничего. А и вообще ничего не надо. Особенно если из дома торгуешь. Вообще ничего не надо. Вот я столько посадил, тогда еще не проливал. Но нужно обязательно пролить. Прямо сейчас сделаю и продолжу. Ну вот в хорошем состоянии. Вот ну, а там. Там как получится. Это я уже давно привез. Не знаю, дня на 4. Вон они стоят. А что толку? Не знаю. Придут себя, не придут, хрен знает. Вот. Под вопросом. Все под вопросом. Хотя просто не погибли. Не то, что цвести. Хотя погибли и вообще имеет смысл, наверное. Надо почитать в интернете, вообще отрезать стебель. И пусть корень развивается оживает, дает новые отростки. И потом уже из корня дает новые отростки, и это уже все будет на следующий год, на следующую весну, на следующее лето. Вот. Вообще в июне, наверное, они должны уже цвести на природе.